Знаете, друзья, прикол не в том, ведь, что мы совершаем ошибки. Прикол в том, что мы их совершаем, будучи уверенным, что мы поступаем правильно. В Испании сок апельсиновый. Полно апельсин. Соковыжималка. Здесь три апельсина. Пей не хочу. В магазине продается сок апельсиновый пакетах И не поверите, люди покупают эти пакеты Они думают, что там натуральный сок Потому что написано 100% апельсиновый сок Для прикола возьмите, выдавите И поставите на тот срок, который написано на пакете, сколько он там стоит Там написано минимум месяц, то два и три Простоит сок апельсиновый три месяца Или месяц хотя бы Не простоит, но люди покупают его Потом у нее удивляется, что происходит с организмом. Происходит консервация организма. Вот почему нужно разбираться с питанием, и вот почему нужно чиститься. Потому что если мы пьем этот сок из магазина и едим еду, которая едой не является, и думаем, что мы будем здоровы и нам чиститься не надо, рано или поздно у нас будет дома наполняться. Аптечка разными медикаментами. А она ведь наполняется там не потому, что мы зашли в магазин или в аптеку вот это, вот это вот мне. Потому что мы болели нам назначили эти медикаменты. И вот на эти вопросы имеет смысл отвечать не мне, а себе. И если вы уже ответили и понимаете, что нужно с этим что-то делать, то детокс-марафон это то, что вам может сегодня дать ответы на эти вопросы. Почитайте, почитайте внимательно. Там тоже люди, которые просто решили, что им медикаменты больше не нужны. А как их уйти от них? Выбросить в мусорку, завтра новые выпишут. Поэтому они прошли очистку организма и сегодня не пользуются медикаментами. Их результаты вы можете почитать под этим видео. Заодно прочитать, что такое детокс-марафон. И если вам уже пришла мысль, что надо что-то делать с собой, то в группе людей с профессионалами, которые ведут этот детокс-марафон, вы сможете пройти это гораздо правильнее разумнее и получить намного лучшие результаты, чем если это посмотреть в интернете и делать самому. Потому что вопросы могут появиться, а они появятся точно, а задать их будет некому. Здесь вы в чате с людьми, которые проводят этот детокс-марафон, они всегда ответят на вопросы, всегда помогут. И пройти один раз правильно очистку, потом всю жизнь сделать можно правильно. Пройти неправильно, ну и потом на кого пенять. Так что я предлагаю все-таки почитать внимательно, и если уже пришла пора, зарегистрироваться и пройти очистку вместе с профессионалами. С вами был Александр Волин. Вам хорошего настроения и здоровья!